Алипкая с Всем доброе утро, ребят. Ну, утро началось с бесплатки. Надо допройти битву Гиллы. Вчера мы были в Бравл Старсе. Целую ночь поехали. Надо Быриком сейчас зафармить багажку здесь и на твинке у нас осталось 15 минут я посмотрю О, ничего себе 2044 1 по 1 и 3 2. прикольненькие противники а посмотрим что там у них на дефе стоит хорош а, он хорош. Делаем нашу любимую связочку и шанс слива максимальный. Так, друга есть. Этот есть, это есть. Перевое есть. У меня совсем другая новая сборка. Сейчас я ее поменяю. Так. Ну, вроде все. Поехали делать шанс слева максимальный. Хорошие противники, что я не посмотрел, не досмотрел. Ой-ой-ой, как сливается быстренько. А Минотаврик затащишь, хоть ты? Ладно, они все сливны. Даже минотавр тащить не хочет. Просто ужасно. Хорошие ударные герои тащит. А, так, с окей, поехали. Стретите, что делать? О, мой гад. Это просто ужасно, ребята. Куда я попал? Спектра. Вот видите, все повыставляли спектра и все. И просто тихо сосешь лапу Оба героями. Так, и троих 1, 4, 5. Тут 1 и 2, 3, 1, 4, 7. Еще этого надо затащить. И все будет просто изи. Так, вижу землеройку. Конечно, проседает жестко. Странно очень, кстати. С уклонениями. вот ну, то, о чем я говорил, что сейчас уклон это не самый прям топчик. Так, фрейка. Отсюда значит, фобушку отсюда закинем. Поглю фобушку. Бодается! Смотрите, какой упрямый. Два ляма слился, намного проще. Нежели этот. Ух. Ух. Шанс слева, как обычно, ребят. Так, нам надо еще на твинка успеть. В таких случаях не обязательно гнаться за тубом. 3 900. А за это сколько дают? В принципе, что я сольюсь на том, что на том минус 500 очей. Да, ворожей, конечно, я вам скажу, отлетает очень быстро. И не только ворожей. Жестики прям попробуем такой вариант, если дерево, конечно, включится, вроде включилось. Так, это мы затащили. Опасные варианты я показываю. Шанс слива, как обычно, ребят, максимальный. Все-таки этого сливает. Вся командарка, наверное, жахнет. Не, не жахнула? Жесть. Да, уже даже таким составом не получается проходить. Это радует. Хоть что-то радует. Ой, надо было дерево кидать. Да я втыканул, конечно. Все, сейчас сольемся. Все. Шанс лево максимальный. Ну, Минотавр тут уже у нас ничего не сделает. 57. Да, в таком случае, вот, проще убить. Смотрите, мы 2000 потеряли. Проще убить кого-то там 1.3, 1.4. Нежели слиться. Ну я уже показывал, я битву гели. На битву гели реально забил, потому что ну, неинтересно. Одно и то же. Одно и то же. Хотя может после этой обновы что-то поменяется. Я сомневаюсь, в этом очень. Опять, опять этот шанс слива максимальный. Ой, хорош. Утро началось сливу Блин, дерево, видите, все-таки э, истинная и верная нем хороша. Оно держится, но заряда не хватает. Все-таки суперпаты забирают хорошо заряд. А там еще стрелок есть. Ну, в общем, шанс как обычно. Зато прошли пять противников. Интересно в топ. Все равно топ один. Такс. да у нас тут конечно группа такая что тут без вариантов проходи не проходи один фиг сейчас еще на тринке пройдем Такс. Сейчас твинку видите затащит на изи всех. но Это не точно. Такс. Ну, в принципе, можно было бардом бегать и не париться. Посмотрите, твинг. Намного. Намного эффективнее ну то есть все зависит от героев которыми вы проходите вот парт может соло пройти эту всю шайку супер по ой тут и супер пэтом. с питомцем обычным любит гильдии не проснулся я еще еще я не проснулась так вот закидываете с разных сторон самое главное чтобы а, вы когда выкидываете героя, мне активировали бар, ну спектр на ком-то, потому что бар сольется, если на нем будет блочка. Вот, например, как сейчас у меня. То есть мы активировали, барда просто миссанули. Вот зефир активирует спектр, в итоге вы сливаетесь. В таких случаях просто самый простой вариант. Выкидываете его одного. Будет держаться он не, не атакует герой выбираете смотра и он будет постепенно сливать но это конечно не в моем случае я как обычно я запущу всех чтобы ускорить процесс все равно в принципе у нас там выше места не будут но вот я часто из-за того что выкидывал всех по сути сливал барда своего поэтому те, кто получили Барды без доната, не спешите кидать все героя. Просто выпустите его с питомцами и все. Либо в конце, когда сольют ваших основных, тогда выпускайте его. В отличие от мастера рун, бард. не бьет героев. Такс. что успеем. Три минуты осталось. Я не знаю, но это, конечно, это надо было фиксить. Этого они до сих пор не пофиксили. То есть, видели, там 6 героев с топовыми прокачками. Тут один этот держится. Хотя мои в сети тоже классных прокачек с прокаченными супер-питомцами. Они сливаются, там лучше статы. Этому пофиг. Ну, что тут говорить? Все и так давным-давно понятно с битвой замков. Блин, посмотрите на эту башню. Просто тупо цепь ее. Бьет, бьет. Офигеть. Одна башенка осталась. Что-то последнее время, смотрю, на башнях очень часто сливы идут. Одна башня остается и все. Видите, твинкам намного проще сливать даже. Ну, то есть битва гильдии на сегодня по большому счету ни о чем. Если так разобраться, посмотреть на героев, которые доступны и на локацию. Локация выбита. Интересно, есть у него спектр. Так, осталась одна минута. У нас еще пару попыток. Наверное, не успеем скорее всего. А, у нас еще одна попытка. Ну не знаю. Минута осталась. Успеем, не успеем. Наверное, не успеем. Скорее всего. Возможно, даже попытку не засчитает. Но это вариант только выходить сейчас. А если мы сейчас выйдем? Ну. 91%. Не знаю там секунд 20 осталось наверно 94 засчитает или нет не все не засчитает скорее всего попытку видите попытку не засчитала вот так вот. Вот такие вот, ребятушки, дела. Шанс Шанслива, как обычно, максимальный. Хотя, в принципе, с одной стороны... Не, не засчитал. 8 800. Вот так бы было где-то 1010, наверное, как минимум. Такс. Вот такие вот, ребят, дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.